Здравствуйте, уважаемые зрители, вы на канале Волк Стрит, агентство недвижимости в Сочи и Крыму. Также мы занимаемся строительством жилой коммерческой недвижимости от проекта и под ключ. Имея полную базу недвижимости и семилетний опыт работы гарантирует вам быстрый подбор недвижимости. Проводим сделки любой сложности. Работая со мной, ваша сделка будет застрахована, что гарантирует юридическую чистоту. Помимо безопасности вы получаете сервис. Я вас встречу в аэропорту и если покупка недвижимости в Сочи и Крыму будет с моей помощью, то я вам компенсирую проживание в отеле. На моем канале вы увидите обзоры новостройки в Сочи и Крыму. квартиры с ремонтом, элитная недвижимость, дома, таунхаусы, коттеджные поселки, земельные участки в Сочи и Крыму, обзоры районов. Также делюсь с вами местами для отдыха. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Также в Инстаграм. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Oak Street. До новых видео. Пока.